Тася, мы уже снимаем, оставляя попрыгунчик. Да, сегодня Тася будет парфюмером. Итак, какие же духи ты можешь делать? Вот необычный запах, розы и мята. Да. Тася вся в попрыгунчике. Да, нравится попрыгунчик с прошлого опыта. Ну, покажи, как он прыгает, Тася. Да, вот так, классно. Итак. Что же нам понадобится для нашего опыта? Нам понадобится две колбочки, куда мы будем помещать наши духи. Две баночки с обычной водой. Для две, а для еще вашего. Ага. И, конечно же, вот такие вот пакетики со специальными пластинками, которые пропитаны ароматизатором. Вот эта роза. Там внутри пакетика у нас специальная пластинка. Ну, когда с понюхай пахнет пластинка ой да чем пахнет Розу. здорово а вот это сейчас посмотрим это пластинка уже цвет другой пластинки тут две пластинки mm. нам, нам нужно одна а вторую в пакет сейчас понюхаю Это пахнет ароматизатором. Вот. Так. Ну что ж, мы берем две наши пластинки. Да. Помещаем их в стаканчик. Только стоп, мы помещаем одну в один стаканчик, другую в другой стаканчик. Раз. Два. Так, они у нас там лежат и отдают свои ароматы. Ну, их можно помешать. Я, я помешаю. Ну, а Ой, я так, давай еще немножко водички. У нас поток. И можно помешать. Придерживай стаканчик, то опять выльется. Не мешаем. Чтобы все ароматические масла у нас попали в воду. Да? Тася парфюмер, Тася создает духи. Шикарные духи. Не могу сказать, где имя. Ну-ка, давай тут... Понюхай. А дизатор, тут роза. Куда, Нет, наоборот. А ты понюхай, водичка уже пахнет? Нет. Что, не пахнет? Угу. Совсем не пахнет? Розочка, розочка, как не пахнет. Ну, вообще почти не пахнет. Ну-ка. Ну, это легкий аромат. Так должно быть. Это ж духи. А тут? А, да, точно, Мартина. Вот тоже. А теперь нам... Наши духи же почти готовы, правда? Да. Ну, вот так вот хорошенько мешаем, мешаем. Намешаем. Тут у нас есть пластинка внутри. Ой, мы уже совсем забыли эту устранить. Мы помешиваем. Наша пластинка отдает запах, и давайте наберем вот так воду и отправим в нашу колбочку. Наша колбочка. Угу. Так, и еще немножко наберем. Кстати, ароматы можно смешивать и получать совершенно новые духи. Так вот. Да, и это очень забавно. Ну-ка, Тась, давай понюхаем наши духи. Пахнет? Да. Здорово? Да. Также можно наклеить наклеечки на наши колбочки и написать название духов. Как ты хочешь назвать эти духи? Наверное... У или нет? Ну хорошо, духи лаванды. Кстати, чтобы лучше пахло и дольше, можно, кстати, вот эту саму пластиночку тоже поместить в нашу колбочку. И еще один попрыгунчик. Вот, помещаем ее в колбочку, пусть она там у нас плавает и отдает свой аромат. Наполняем колбочку. И закрываем ее крышечкой. Закрываем крышечкой. И вот у нас получились вот такие замечательные духи. Ну что ж, давайте еще одну колбочку заполним. Тася, теперь ты заполняешь колбу. Сейчас? Да, уже другими духами. Да сейчас сделать? Сейчас сделаю. И делаю. Точно, у нас производит духи. Ну-ка, давайте посмотрим. Заполняем духами. Только не до конца. Нам надо еще туда пластинку положить. Пластинку уходим. Теперь берем, достаем пластинку. Пластинку. Угу, сейчас. Достаем пластинку. Пластинка с ароматическими маслами. пластинку пригончики и заливаем туда Солбарь. вот у нас получились еще одни духи два флакончика с духами сделала тася кстати этими духами можно немножечко капнуть на твою попрыгунчику тоже будет вкусно пахнуть <свеч>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 Попрыгончик а, попрыгай. Только ты. Знаю, Наш попрыгунчик будет не только светиться и прыгать, но и вкусно пахнет. Да, Тасся? Только надо дать ему высохнуть. Всем пока-пока. Пока с вами были. И, и Тася. Всем пока!